Ну, попробуйте в открытую критиковать деятельность предтищи своей государни Екатерины Великой, которая мало того, что знает. Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Внимание всем! ...в руках самовластия Петра Великого, и в ней он приводит негативные оценки некоторых анонимных недоброжелателей.